наша отдохнула сейчас я вам покажу как я делаю чеборники делаем штучки 4 скатываем в шарик стол я слегка слегка смазала вообще растительным маслом с мукой мука здесь не нужна тесто мягкое хорошее не липнет так что мука здесь не нужна. Вот. Так. Начинаем раскатывать. Раскатываем тоненько. Тесто это хорошо тем, что она очень эластичное. Его можно прямо растягивать руками. Оно не рвется. Фарш мы уже приготовили. Фарш у нас свинина, говядина, лук крученный. Свой перец по вкусу. Раскладываем фарш на край теста, Защипываем. Делаем штуку на вот. У меня такой валик я обрезаю тесто края. Но если нету такого валика, можно вилочкой. И красиво получается. Так. Пока... Я делаю, я поставлю масло нагреваться. Так, масло у нас разогрелось. Сейчас нужно наши чебуречки. Аккуратненько. Все. Шкварчат, выкладывать будем на решетку чтобы лишнее масло стекло а потом уже на блюдо переложим здесь у нас уже кожа Переворачиваем аккуратненько. Такие красивые пузырчатые чего-нибудь у нас. Тесто мы готовили на пол-литра воды комнатной температуры столовая ложка соли, столовая ложка сахара, 50 грамм водки и 150 миллилитров растительного масла. Все перемешали и постепенно добавляли муку, чтобы тесто получилось такое мягкое, эластичное. Убираем его в целлофановый пакет и даем ему отдохнуть минут 30. Ну а Затем уже начинаем разделывать Маленько получше зажарились. С этой порции теста, что я вам сказала по рецепту, выходит 25-28 чебуреков. Вот. Если вы не хотите столько много, можете отрезать кусочек себе там 4-6 чебуречка. Остальное тесто просто убрать в холодильник. Ему ничего не будет, он до трех дней хранится в холодильнике. Оно еще только лучше становится. Потом также можете делать. Ну и все почти готово. Сейчас снимем на решеточку. Масло стекет у нас. Наши чебуречки, красавцы. Вот смотрите, какие они прямо пышные все, красивые. Все, Чебуреки наши готовы. Надеюсь, попробуйте вам понравится мой рецепт. Так, сейчас масло сбежит. Это мы убираем. Так, ну все вкладываем смотрите какие у нас красавцы обязательно попробуйте приятного аппетита до свидания